Привет ребята, добро пожаловать на канал, в этом видео разберем самые интересные сделки за последние три дня торговли, покажу сколько удалось потерять, а также заработать. В прошлую прошлой неделе мы с вами разбирали на прямых трансляциях, я стараюсь их проводить регулярно, однако на это не всегда хватает времени, поэтому выходят еженедельные разборы. Давайте без лишней воды сразу переходить собственно к делу, первая сделка была открыта по инструменту GMT, я думаю здесь четко видно хорошие уровни поддержки, в пробой которых я собственно и планировал заходить. Хотел фиксировать свою позицию примерно от 1%, а здесь раскинул часть заявок на фиксацию, также мы с вами видим первый локальный уровень поддержки и второй максимально близко, около первого. Это у нас формируется такой небольшой каскад из уровней поддержки, монета GMT у нас была в игре, в целом была на объемах, но все равно стакан был такой, я бы сказал, пустоватый и заходить даже с моим объемом было уже немного, так я бы сказал, опасно. Идет хорошая активность, мало того, что меня забирает здесь с большим таким простором, Стрелом, С проскальзыванием, я вроде как кликаю по рынку выйти без убыток, но на самом деле здесь без убыток я не выхожу. Буквально одну лимитку там ее зацепило и просто посмотрите, я закрываюсь по рынку, но у меня закрытие раскидывает на несколько котировок. От этого у меня цена закрытия становится максимально плохой и убыток здесь тоже неприятный По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так, сделки я провел всего лишь 2 секунды если бы заходил в какой-то локальный уровень сопротивления, возможно было бы как-то получше, но опять же как есть, так есть, это все опыт и на этой сделке я отдал 117 долларов, теперь буквально пару слов относительно рынка, знаете вот если раньше у нас все было понятно, есть и хорошие объемы в монете, у нас есть какой-то локальный уровень сопротивления есть проторговка, мы ждем с вами пробой почему пробой происходил потому что здесь стоят стопы участников и мало того что срабатывают стопы мы получаем первый импульс и второй импульс идет за счет того что вот многие ребята как и я берут пробой данного уровня однако рынок немного изменился скальпиров таких как я стало очень много все понимают как торговать все начинают в это лезть и пробои начинают быстро тушиться примерно так же как и на GMT то есть в основном идет какой-то микроимпульс и сразу начинается вкат почему так происходит у нас имеется все тот же уровень сопротивления однако есть много ребят таких же как и я собственно все понимают как это торговать они набирают здесь позиции здесь у нас до сих пор есть какие-то стоп лоссы но механика уже совершенно другая. То есть собирается у нас ликвидность на стоп-лосах. Мы даем ликвидность, когда заходим в эту позицию. И следующие ребята, которые уже поняли то, что пробоев как бы не будут, они начинают тушить это движение. То есть прямо по рынку начинают кидать объемы, чтобы взять отскок от этого уровня. То есть собирается ликвидность на стоп-лоссах, собираются ребята, которые у нас заходят в пробой и как раз таки тушится это движение. Сейчас такой просто период. И понятно то, что будут работать вот эти вот самые заколы, потом время будут работать пробои, любая система в долгосроке дает плюс, если придерживаться риск менеджмента и Money здесь собственно по ситуации я думаю все понятно просто сейчас вот такая вот стадия рынка когда реально просто заколы работают когда скальпера заходят но объема недостаточно рынок это всегда борьба между покупателями и продавцами если идет хороший импульс это победа покупателей если идет э, вот такая вот всадка это значит все-таки здесь у нас преобладают продавцы следующая сделка была отработана по инструменту апт и именно по тому алгоритму который я вам описал у нас идет прострел идет закол этого уровня и я, собственно, отрабатываю вот как тот человек. Просто захожу на гашение этого импульса. Здесь сделка максимально быстрая, идет прострел, идут тупняки какие-то в ленте, расширение спреда. В этот момент я кликаю первую часть, вторую часть я кликаю уже в зеленке, идет резкий отстрел, и здесь я сразу выхожу. Сделка максимально быстрая, приятная, однако стоит здесь также учитывать то, что если вы откроете позицию, Кликните вторую часть, может резко нарисовать краснянку. здесь надо максимально быстро наблюдать за стаканом, потому что можно словить неприятный минус. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так, провел я в ней всего лишь 5 секунд, зашел неполным рабочим объемом, но удалось заработать 205 долларов. Быстрая, технично, без боли, вот вам и вторая система, которая тоже работает, однако ей в долгосроке я как бы не планирую пользоваться, но вот на данный момент в рынке она работает пока лучше всего как бы это не звучало следующая сделка была отработана по инструменту GMT, снова же по этой монете, есть у нас похожая формация, как и в предыдущий раз локальные уровни поддержки, первый уровень второй, они формируют между собой каскад из уровня поддержки есть некая такая проторговка плавный подход, сложно назвать конечно проторговкой, но во всяком случае GMT это та монета, которая формирует прям локалку перед уровнем и начинает с нее идти, собственно это я увидел по предыдущим двум пробоем, поэтому в этот раз я выставился вот прям с этой первой локалки. Лимитные заявки на закрытие выставил от 1%, у нас идет такая себе активность стакания, забирает меня в позицию, вкидывают плотняху, часть позиции закрывается по лимитным заявкам, ну и на маленькую часть меня буквально переворачивает. Поднименькую трейдер, эта ситуация смотрится вот так, удалось заработать с пробоя. 184 доллара, вот представьте если бы здесь я кликал опять на закол, это бы получилось, ну я не знаю, ну нормально вытянуть там около 1%, может опять 0.7 то есть даже с закола я вероятно заработал намного больше, на маленькую часть перевернула, но с этого еще капнуло как бы 53 доллара это самый нижний лимит цепанула там буквально на 5000 долларов по объему и с этого тоже получился такой приятненький плюс на 50 долларов следующая сделка была отработана по инструменту iXS, как вы видите Здесь ситуация аналогичная предыдущим Есть у нас локальные уровни поддержки, которые формируют между собой каскад пробой которого я собственно и хотел заходить Есть у нас проторговка перед уровнем Плавный подход и Лента была такая, я бы сказал, слабоватая Но во всяком случае, аксесс была на объемах Пробой здесь брать я не хотел Потому что я видел, как дает плохо GMT, как дает плохо APT Здесь я вижу тупники в ленте Кликаю первую часть, но довольно-таки высоко Вторую, третью и на небольшом уже отскоке, полностью закрываю свою позицию. На самом деле здесь можно было как отработать и пробой, так и отскок, точнее закол этого уровня. Все грубо говоря круто, можно было взять и пробой, и отскок, и заработать в два раза как минимум больше. Я лично здесь забрал всего лишь 142 доллара. Следующая сделка была отработана по инструменту АПТ. Есть локальные уровни поддержки, прям вообще максимально локальные, потому что если на тех ситуациях мы смотрели, когда у нас в целом тренд нисходящий, потом у нас формируется вот что-то вот такое, да, и то есть на продолжение мы заходим, то здесь это что-то примерно в середине графика, вот такая вот история. Поэтому здесь уровень, я бы сказал, был ну такой себе. Первую часть я кликнул от плотности, было у нас... Примерно там 52 тысячи монет. одних я первую часть и кликнул, Их потом еще немного ниже переставили. Поэтому точка входа у меня была прям максимально хорошая. Ну и вторую часть я уже добавлял непосредственно в уровень. Лимитные заявки на закрытие я раскинул примерно от 0.8%. Просто смотрел как давали предыдущее движение. Идет у нас активность стакани. Меня забирает в эту позицию. одна секунда в сделке. Закрывает и на маленькую часть вообще переворачивает приятное, быстрое, без боли без вот этого вот всего чтобы все такие пробои были вот буквально там ну реально быстрый импульс часть кликнул часть добавился вышел прям хорошо плюс 10 36 долларов и вот на маленькую часть там буквально перевернула ну в общем приятный пробой не только там заколы вот как видите работают, пробой тоже работают, но опять же с точкой входа надо определяться, чтобы тебя просто как-то не просквизило по стакану. Следующая сделка снова же была отработана по инструменту GMT. Ситуация аналогична предыдущим. Локальные уровни поддержки. Каскад из этих вот самых уровней. Планирую заходить на его пробой. Ничего нового. Все как обычно. Расставляю лимитные заявки уже на закрытие. И потом хочу поставить отложки. Но я вижу то, что у нас идет активность. Я уже не успеваю зайти в пробой. Отменяю свои лимитные заявки на закрытие. И планирую уже взять закон. Есть у нас затуп в ленте, кликаю первую часть, кликаю потом вторую, плюс есть плотность в поддержку на фьючерсах и на небольшом отскоке полностью закрываю свою позицию. Быстрая, тоже техничная, можно было взять как и пробой. Так и зайти на закол этого уровня 0.54 есть плотность, расширение спреда Кликаю первую, кликаю вторую часть И выхожу на первом же затупке, когда у нас лента начала отходить По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так 5 секунд в сделке, объем опять не полный рабочий, но плюс... 204 долларов копилку есть Следующая сделка снова же была по инструменту GMT, GMT в прошлой ситуации дал, в этой он забрал Здесь я уже хотел заходить на пробой уровня, выставляюсь перед первым локальным уровнем поддержки, здесь у нас есть небольшой такой вот каскадик прям ситуация локальная, локальная, но в целом биток у нас тоже в это время шел вниз, также выставил лимитные заявки на закрытие от 1%, Ждал увидеть какое-то хорошее движение, хотя опять же стоило наверное просто зайти здесь на закол, Забирать в Позицию, идет опять расширение спреда, какие-то тупники в ленте, я вроде как хочу выйти с этой позиции, меня почему-то не выпускает, ставлю стоп-лосс и просто по стоп-лоссу выбивает. Почему не выпускала, не знаю, было неприятно, но такая ситуация вот. Тоже произошла в общем на этой сделке я отдал 156 долларов неприятно но минуса тоже должны быть я показал вам самые интересные сделки те которые я только записал были какие-то мелкие сделки там от плотности на какую-то мелочь поэтому я их особо и не показывал вот собственно как выглядит мой дневник пока вот так посмотрим что будет с дневником к концу недели. Всем, ребята, хорошего дня, всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, на инстаграм, там много полезной дополнительной информации. Всем удачи, всем профита, счастья, мира, добра и всем пока.